Итак, приветствую вас. Я Алексей Андрей, Я доктор медицины, работаю в альтернативной медицине. Сейчас прохожу тренинг У Павла Дмитриева, погиб на коучингу. Я нахожусь на третьей неделе обучения из-за этого коронавируса немножко потерял время, Ну, неважно, важно, догоняем. Что я хочу? Хочу сказать о тренинге. Идея получения этих знаний появилась давно, но все как-то не хватало времени заняться этим, потому что обычная медицина отнимает ну, довольно много времени. Но в настоящее время и работая раньше в медицине, я заметил, что очень много проблем может, могут решаться именно таким ну, относительно коротким методом, без всяких инструментов, без всякой техники и так далее. Только пользуюсь специальной техникой гипнокоучинга. И вот я нахожусь на учебе. Какое мое впечатление? Ну, во-первых, сначала первое время немножко шли вот эти э, э, слом шаблонов, привычного отношения. К понятию сознания, подсознания поскольку я особо психологией не занимался, только медицинской психологии, поэтому пришел, приходилось вот менять вот это понятие и скажу, что даже на первый и второй месяц на первых вот этих вебинарах что записи, которые проходил, проводил Павел многое поменялось даже вот эти домашние задания которые надо было выполнять, 20 вопросов и то приносили против. Сначала коробили, так ну, как бы не хотелось их выполнять, но, как говорится, потом пошел. И теперь даже во вкусе. Люблю их смотреть, имеешь свое отношение, сравниваешь с тем, получаешь ответы и, в общем-то, доволен. Ну, во-первых, какие осознания пришли? Что в обычной медицине мы занимаемся, конечно, больше соматикой, телом. Ну, параллельно изменяется, конечно, и психология и так далее. Но человек, в его подсознании, там в глубине, находится столько проблем, которые даже представить очень сложно. И вот это подсознание очень важно вернуть на нормальный первоначальный уровень. Того подсознания, которое начиналось со стволовых клеток. Самое чистое подсознание. И вот этим занимаются магитные курсы. И даже вот на эти первые три недели я это понял. И главное пришло осознание, что это реально работает, реально помогает. И я очень хочу пройти этот курс до конца, чтобы мне это не стоило. Хотя вот сейчас пошел в вопрос не очень нравится. Все. Структура постановки, работа с клиентами, с товарищами, которые проводят проработку. И вот вчера я как бы прошел первую проработку с коллегой, тоже студентом, женщиной самой, которая. Вообще многое, хотя это тоже ученик, только она ну, на полгода раньше начинала свое обучение. Настолько меня в моей жизни многое поменялось за вот эти два дня. Как будто только из-за этого стоило идти на гипно обучение, То есть для меня это такой звездный момент, который все выстроил в моей жизни, что мне до этого как бы казалось, не совершилось. Теперь я совсем другой человек и совсем другим отношением к себе, к этому окружению. Одним словом, я очень доволен этим курсом, доволен, как я развиваюсь, какими методами я выбираю. Я знаю, что в моей медицинской профессии этот раздел работы с подсознанием поможет очень многим пациентам я благодарю Павла моего моего коучинга моих коллег за вот эту прекрасную организацию оформление, структурирование этого курса я благодарю всех и дай Бог нам всем удачи в этом мире благодарю Павел всех вас. Пока. Привет от доктора Алексеева.